Я узнал все о жизни с мечом в ногах. Бог дает каждому свое. Кто-то умеет писать картины, кто-то танцевать. Мне он дал возможность играть в футбол, и я пользуюсь ей по максимуму. Наша уверенность исходит из наших умений и подготовки. Независимо от того, кто вы, вы можете достичь всего. Главное – верить. Футбол – это настоящая радость. Я уродлив, но то, что у меня есть – это очарование. Дело не только в деньгах, но и в том, чего вы добиваетесь. У меня есть шанс зарабатывать на жизнь тем, что мне нравится больше всего в жизни. Я могу делать людей счастливыми и в то же время наслаждаться собой. Если ты играешь 5 часов, ты не хочешь забивать голы все время. Я любил дриблинг. Многие движения, которые я делаю в игре, происходят из футзала. Паоло Мальдини и Джон Терри – два самых крутых игрока, которых я встречал на поле. Я помог Месси и знаю, что он сделает то же самое с Неймаром. Моими героями всегда были футболисты. Я хотел бы, чтобы мой папа был жив, чтобы он мог видеть, кто я. я никогда не думал, что будут заниматься чем-то кроме футбола. Если бы я был не футболистом, наверное, я был бы музыкантом. Лучшие игроки всегда находятся в гуще событий. Когда я попал во взрослую сборную, там был еще один Роналдо. Поэтому меня стали называть Роналдинью, потому что я был моложе. Бразилия едет на каждый чемпионат мира в ожидании победы. Вы не можете понять, что значит чемпионат мира по футболу для нашей страны.